Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании OMBRA, профессиональный OMT55S. OMBRA это профессиональный инструмент, изготавливается он в Тайване, на острове Тайвань. Поставляется набор такой вот красочной упаковки, на ней надпись Professional, профессиональный инструмент, также надпись Пожизненная гарантия, и указывается адрес места изготовления, то есть Тайвань и город. Внизу упаковки комплектация набора. В наборе два рабочих квадрата, 1,4 и 1,2. Эта надпись также есть, присутствует на упаковке. По комплектации набора. Так, вот еще. Пожизненная гарантия предоставляется на наборы Омбра. И гарантийный талон идет к каждому набору. Перечисляются здесь гарантийные случаи, в которых предоставляется гарантия. По комплектации. В наборе две трещотки. Вот трещотка под квадрат 1, 2. Имеет 72 зуба. Переключатель влево-вправо. И быстрый сброс головки. Весь набор, весь инструмент в наборе имеет номер согласно каталога. Хотелось бы отметить очень удобную ручку трещотки. Здесь вот которая очень хорошо лежит в руке. И рукоятка из пластика. Что также является плюсом, так как она не такая, не так быстро приходит в негодность, как резиновая рукоятка, которая может разъесться всякими бензином или маслом. Пластиковая она намного более устойчива. Сами трещотки разборные. Трещотка подклада 1.4, также имеет реверс, быстрый сброс и рукоятка из пластика. В наборе есть кусачки, длина 150 мм. Также номер имеет, согласно каталога надпись «Омбра», рукоятки из пластика. Пассатижи длиной 150 мм. Также рукоятка из пластика имеет, рукоятки. Надпись «Омбра» и номер, согласно каталогу. Материал заготовления инструмента, который в наборе хромбомадивая сталь. Длина губцы длиной 200 мм. Также в наборе есть удлинители. Два удлинителя под квадрат и 1.2, 250 и 125 мм. Удлинитель под 250 мм используется как Т-образный вороток. Вот такой переходник есть. И получаем вороток Т-образный или с плавающей головкой. Данный переходник может использоваться для перехода с квадрата 3 3.8 на 1.2. У кого есть дополнительный инструмент. Два удлинителя под квадрат 1.4, 50 и 100 миллиметров. Так, Два кардана также есть под квадрат 1.4 и под квадрат 1.2. Т-образный вороток под квадрат 1.4. Весь инструмент в наборе высокого качества. Очень аккуратно изготовлен. И это видно сразу визуально, когда открываешь набор. Так, 16 и 21 мм Две головки свечные с резиновыми вставками внутри. Весь инструмент подписан в наборе. И сразу видно, что в каждом гнезде лежит. Так, головки шестигранные Здесь их 23 штуки. Самая маленькая на 4 мм. И самая большая на 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 217 грамм. Также имеет номер, согласно каталога, ЦРВ материал затавления и омбра надпись на головке. Так, Верхняя крышка. В верхней крышке есть 11 ключей комбинированных. Самый маленький размер, 8 мм, тоже надпись омбра и номер согласно катакулу. Инструмент очень хорошо защелкивается, поэтому исключает выпадание. И самый большой размер на 22 мм ключ, комбинированный. Видите, хром ванадий надпись 6 отверток. Три шлицевые и три крестовые. Вот есть две маленькие, шлицевая, крестовая. С, э, на ручках надписи, то есть размер и шлиц или крест тут указано. Рукоятки пластиковые. Также две большие и две средние головки. Так, по набору, по комплектации набора рассказал все. Покажу сейчас кейс для хранения. Кейс из пластика и размеры кейса. Ширина у нас 45 см, длина 34 см и высота 9 см. Вес набора 6,7 кг. Запирание набора на металлические защелки, что также является плюсом. Почему? Кейс намного дольше вам прослужит. И с этой стороны на крышке надпись «Омбра». Professional. По пластику пластик жесткий, не проваливается и кейс очень качественно изготовлен. Поэтому выбирая профессиональный инструмент, также можете обратить свое внимание на наборы Umbra. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки. До свидания.